Привет! Большонки Тьмая! Сегодня у нас на сыроваре номер один Представлю процесс сыроварения Настоящего шапсурского сыра да, Для приготовления сыра нам понадобится Обычное домашнее молоко В данном случае у меня коровье, а так можно взять любое Козье, самое главное, чтобы оно было свежее И не магазинное. Сейчас магазин молоко не настоящее также понадобится сыворотка. Сыворотка это обрат молока, очень легко получить в домашних условиях. Это когда молоко списает, образуется буквально несколько ярусов: три, сливки, сметана, простокваша и вот самый нижний ярус, это есть наша сыворотка. Сейчас и сыворотку можно встретить в магазине, но мы ее не покупаем. Почему? Потому что ну, мы не знаем, какая химия туда добавлена. Берем все домашнее, все свежее. Посуда играет тоже главную роль, либо чугунная, либо алюминиевая. А в алюминиевых, конечно же, процесс идет намного быстрее, он тоньше и быстрее нагревается. Чтобы приготовить 1 кг адыгейского сыра, в среднем уходит примерно от 5 до 8 литров молока. Бывает больше, бывает меньше. От чего это зависит? От жирности. То есть, чем жирнее молоко, тем меньше мы его потратим. У нас примерно жирность молока где-то 5,5 процентов. Это достаточно. Молоко должно не кипеть, а быть на стадии кипения. Это примерно 95-96 градусов. Как определить на глаз очень легко. По краям будут первые пузырьки, и в этот момент мы будем добавлять нашу сыворотку. Бывают моменты, когда выпускаем, да, то есть молоко начинает кипеть, и если вы добавите сыворотку, получится обычный домашний творог. Поэтому нужно быть внимательным, чтобы молоко не испортило продукцию. Да, конечно. же. Адыгейский сыр вообще богат кальцием, больше кальция, чем в твороге. То есть примерно 80 грамм адыгейского сыра это суточная норма кальция. И вот начинаю. Вот, первые пузырьки пошли вот, по краям. И я добавляю сыворотку. Сыворотку добавляю также строго по краям. Это очень важно. Почему все-таки именно так? Потому что здесь температура выше, чем в центре. Я своей сывороткой просто не даю молоку закипеть. Держу ее примерно на одной и той же температуре. Добавляю до тех пор, пока все молоко не свернется. Как только я увидел, что мое молоко отошло от краев, немножечко беру так и размешиваю. Так, чтобы не порвать сырные волокна. Выключаем газ и процеживаем. Творог у нас обычно хлопьями и рассыпчатый. Вот сейчас я вам покажу все, что у нас получилось. Процеживаем. В домашних условиях через марлю это все делается. Так будет больше сыра и чище сыворотка. Процедили. Вот. Масса получилась похожа на плавленный сыр. Она еще в вдобавок у нас и тянется. Вот. Придаем ей форму и наш сыр готов. В таком виде он должен пролежать хотя бы 2-3 часа, чтобы mm -hmm. вся влага стекла подгнет, такой сыр не кладут, сам mm -hmm. сыр выгонит все, что в нем лишнее. Остается только сверху снизу посолить и а все, уже куда готов готовку, да, готовку к употреблению. Да. как обычно проверяют адыгейский сыр, его да, просто да. жарят. Mm -hmm. Адыгейский вот. сыр можно жарить, как картошку с двух сторон. Да, он намного вкуснее, ну а если расплавился, значит это не адыгейский сыр. И все, в принципе. Белый хранится недолго, 2-3 дня буквально, да, без холодильника. В холодильник может прожить максимум неделю, поэтому этот сыр коптили. А копченый он просто долго сохнет? Да, он будет храниться от, ну, от, от, чего? от того, что он вот коптили сутки, например, месяц хранится, примерно. Ну и вот, после того, как сыр приготовили, его коптят, это сыр суточного копчения. Он будет храниться без холодильника примерно до месяца. А раньше для нас все-таки был месяца до мало, поэтому такие сыры обычно коптили вот до такого деревянного да, состояния. Можешь посмотреть. Ему уже 8 лет. И он до сих пор съедобный. 8 лет. Да, это настоящий адыгейский сыр. Это вот походные вот эти варианты. Да, все правильно. Как у вас есть, очень легко. Вот когда готовили мамалыгу, вот этот сыр либо дробили, либо, на, либо целиком нанизывали в мамалыгу, прямо в центр. Добавляли немножко масла. Буквально там 20-25 минут, и он уже готов к употреблению примерно такой же становится. Да. Такие сыры брали с собой в походы. Да. как, как брали вообще? Дробили на маленькие кусочки и засовывали в газы. В газы. Да все правильно коптим либо вот на ольхе, в основном на ольхе либо на фруктовой древесине это очень важно древесина должна быть не смолянистой Смол, да, это вредно покроется черный налет и вы будут горчить тут два вида сыра кругленький это наш как раз таки наш национальный адыгейский сыр а это сыр сулугуни по технологии приготовления сулугуни. Да, булочка с надрезом. супер Ну теперь вы знаете как это делается Можете попробовать сами тоже, или приехать в Кичумай и попробовать это вот лично. Спасибо. Пожалуйста, приезжайте. Спасибо. Спасибо.